Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. В этом видосике, дорогие друзья, мы с вами познакомимся вот с таким вот шикарнейшим приложением, которое поможет вам улучшать ваши фотографии. Каким способом мы сейчас это все увидим? И если вы активный пользователь соцсетей, то это просто находка, а не приложение. Что значит оно делать? Вам, кстати, доступно будет в описании видео про версию данного приложения. Все, вы его открыли. Заходим в настройки, здесь как бы ничего нет, просто про версия, пожалуйста, отзывы, поделиться с друзьями и версия приложения. Мы нажимаем с вами на плюсик, далее выбираем любую фотографию, ну допустим образец, давайте вот выберем вот этого мужика, все, нажимаем, далее вот здесь на стрелочку в правом углу, в верхнем и выбираем теперь фон. Фоны есть здесь, их много всяких разных и вы можете сразу же закачать, ну допустим давайте вот попробуем вот этот вот фон, закачаем мы его с вами, ну, здесь сильно, так скажем, все сливается с фоточкой, поэтому не пойдет, находим что-то другое, ну, допустим, вот это вот, и вот сюда уже вставляем, и все, готово, вы на каком-то пляже крутом там, и так далее, тому подобное, дальше нажали галочку и сохранить здесь же сразу можно уже отправить эти фотографии, куда вы хотите там, в инстаграм, либо еще куда а, то же самое и с другими фотографиями ну, а вот это вот мадам точно пойдет а, теперь здесь же есть ластики а, устранения каких-то неисправностей есть и магия вот такая вот, допустим, если у вас проблемка и не все убралось а, дальше авто потом разгладить загладить тут же есть у нас всякие фишечки сгладить там все но ну, другими словами редактирует фотографию в целом потом контуры убираются вот пожалуйста можно вырезать ну или форму какую-то сделать все это здесь есть да когда мы это с вами все дело сделали нажимаем далее здесь выбираем фон холсты даже какие-то есть у нас обычный холст допустим вот обычный холст что это такое не пойму а вот здесь для инсты уже есть видите заготовочки пожалуйста ну вот инсту выбираем и теперь добавляем фон для инсты допустим допустим ну допустим вот этот вот выбрали эх фон выбрали вот этот вот и вот так это уже для инстаграм 100% пойдет по всем параметрам все, и теперь нажали сохранить, и здесь же в инсту отправили. Если есть такое желание, либо с кем-то поделились из доступных соцсетей здесь, либо нажали другое, а тут есть вообще все то, что есть у вас. Вот такая вот прикольная приложуха. Думаю, что вам она действительно понравится, вы ее оцените, как говорится, поставив мне лайк и написав свой комментарий. Мне интересно узнать ваше мнение об этом приложении.